Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мир Милкон. меня зовут Никита, и мы продолжаем играть в Resident Evil 8 Village. Значит, начнем серию с того, что, оказывается, я дурак. Да, вот так выясняется. Я когда монтировал видео, оказывается, увидел кое-что. В прошлой серии я же не мог найти, куда идти. Оказывается, там была подсказка, что в пианино есть какой-то секретик, и... Как я потом посмотрел, пианино было вот как раз в том оперном зале. Откуда мы пришли. Соответственно, туда мы сейчас пойдем и посмотрим. Поищем. Попробуем разобраться. Еще напоминаю, тут ходит эта э, женщина высокая. Цокает своими каблуками. Цок, цок, цок, цок, цок, цок. Не дает нам же те. Патрончики у нас. По... Кстати, патронов у нас не так и много. Слышишь, гнетущая эта музыка. О, тут э, наши пацаны До сих пор только кусаются Мы их игнорируем Тут у нас должно быть зачищено Тут я открыл И, о, чудо Рояль, пианино Ну, это пианино, наверное Блин, вот серьезно, как я это не заметил, а? Ой, блин Ладно, а кто знает, сколько бы еще было И искал бы его о, Так, признавайся, ты знаешь, да, нотную грамоту знаешь? Что нажимать? Не то. Значит, выше, да? Ага. А. -а, -а, -а, -а, -а. Теперь надо на раз, а, раз, два, три, четыре, наверное, два, три, четыре, пять. Блять, промахнулся. Значит, на три. Ага. Ну, значит, вот идет по строчкам, да? А, соответственно, теперь. Блять. Не пойму! Вот так вот. Теперь. А, ну вот, они ложатся либо, либо между. Все, понятно. То же самое. Потом. Раз. Э, два, три. Блядь, вообще не в ту сторону пошел, дурак. Ага. Ага. Ага. -а -а -а -а -а. Ой, это вообще несложно. Не нифига ты, биткоин и там. А, ключ с дельфинами, ключ с дельфинами, ключ с дельфинами. Это мы все читали. У нас ключ с дельфинами был в деревне было закрыто. Потом здесь, по-моему, кстати, тоже было что-то закрыто на втором этаже. Ну как его проверять? Кстати, уже пятая серия и вообще ни одного босса, вообще ни одного, прям даже как-то страшно. В смысле, блядь? Наконец-то мы встретили. А ты чё сюда-то пришла? Блядь, ну серьезно, блядь, ну ты вот все испортила, понимаешь? Ой, блин, серьезно? Вот нафиг, нафиг, вот нафиг. Тирана было во второй части мало, да? Здорово, пацаны. Как дела? Тихо-тихо, без паники, без паники. Так, пока здесь переконтуемся. В замке. Сюда можно? О, сюда можно? Я здесь был? А я здесь был. Так, а, во-первых, нам куда? Нам на второй этаж. На втором этаже где-то была такая дверь. Вот. Винотек. А, ну это... А, как я тут? А, блин, это срез, ёб твою мать! Серьезно? Да твою мать! Блин, <связывается> ну возвращаться. Вот еще, покой, тишина. Через тюрьму можно еще пройти. Кстати, пойдем через тюрьму попробуем пройти. Дожди, ты, блин, пожалуйста. это Дожди, кто еще-то, ёпта. да еще? Я вообще где, блин? Кухня. че здесь забыл вообще? Я вообще не помню, что здесь был. Ты помнишь? Я вообще не помню. Вы здесь были? А, -а, а это вот как раз таки из тюрьмы мы поднялись сюда. Блять, пиздец, мужики. Давайте по-патронски. Ну конечно, блядь. Маха. У меня нет патронов, блядь. Нихуя себе. Больно вообще, Давай еще раз. Ну, блядь, пацаны, ну серьезно. Ну, блядь, молодец. Давай сюда себя захватим. Патрончики, отлично. Ну, блин, серьезно. Вот ты без очереди куда? Твою мать! Да, да, да, да, пожалуйста. убери своих. А, нету аптечек. Серьезно? Нету? Да не то. Вс ⁇ нету аптечек. Не, ну сейчас будет блин, не вижу. Блять на на, лови. на не шатайся сейчас не хватает этой бабищи еще весело весело постреляли бля не ну как можно было взять и промахнуть стребалика в упорке этого просто не понимаю а, блин, да, стул с пиками точенными а, Так. Ты Есть. Тихо-тихо. Без паники. Так, а я могу патроны на дробовик делать, что? Я же купил? Да, могу. <говорит> могу. Патроны нету, да? Нету. это это патроны на дробовичок. Или не надо было? Блин, поздно. Как бы поздно. Так, у нас есть ключ, между прочим. Давай, давай. Не может было Трава! Не, ну тут явно, блин, видим вход. У меня где-то были гранаты. Кстати, Может, можно поджечь? О, подожди. А, ну, блин, очевидно теперь точно, что надо как-то. Я, их, кстати, не раз не использовал. Нормально. Ага. И патрончики. И облома кристалла. Факулта, собственно. Так, теперь надо вот эту чашу подогнать туда, да? Потом поджечь вот это. Как это сделать? Давай, давай, давай. Не, ну это нелегко. Не давай, давай, есть. Блин, ну а как это выглядит со стороны? Он головой толкает? Да подожди ты. Туда, надо, он туда, вот сюда, вот сюда. ладно, может проще это подменить тут. И навстречу. давай давай давай давай давай давай давай серьезно? Блин, это что-то... Это нелегко. У нас что, серия головоломок сегодня? Серьезно. Ну, пта. Надо как они... Чтоб они как-то... Сшлись пока она качается надо ее вот так Блин, да что да так сложно-то ⁇ -мо ⁇ это же очевидно что вот так надо сделать как -то. сейчас попробуем натыкать кстати может реально так как-нибудь <связь> <Блин. связь> <связь> серьезно ага еще у нас тут Глаз, глаз, лазурное око. Я правда не нашел, куда его применить. Ну да ладно. Так, теперь, а -а -а собственно, куда путь держим? Держим назад получается нам нужно. Нам нужно назад вернуться в оперные. Нет, не сюда. Нам нужно назад вернуться в оперу, вот эту. Оперный зал. И там сделать себе срезик и открыть новую зону, получается. Блин, но ну она вообще не в тему там появилась. Куда опять? Летущая музыка. Блин, она меня... Она раздражает, ходит, получается. Она как тиран. Только выше сильнее ну, знаю тиран такой тоже был такой с шапочки ламп на шапочке пошла ну, найдем блин здесь она ушла что если нет ну пацаны ну епта кто нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет, нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Я не готов, я не готов, я не готов. нет, сейчас она сюда за мной пойдет, по идее. По идее. нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Сделай что-нибудь а слышишь там? Не слышу зайдет сюда, интересно. Здесь никого нет. Да-да-да, иди, иди, иди. Стелс. Нет, не стелс. Вот что заметила меня? Нет, ну это я слышу, ее вправо идет. Ток, цок, цок, цок, цок, цок, цок, цок, цок, цок. Он такой ощущений, кто на месте ходит. Ты ч Короче, погнали! Валим, валим, валим, валим. Пофиг, на пацанов. пофиг, пофиг, походим, походим, обруливаем, обруливаем, обруливаем, обруливаем. Давай, давай, давай. не догоняют. Так, здесь на второй этаж, на второй этаж. Запутался, запутался, на второй этаж идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, да да да да да И если у нас здесь нас не обойдет, то блин. Ой, так. да ну серьезно ты наконец пришел ко мне? не не не нет. куда бежать? -то? не не не подожди подожди я не готов не, я вообще ничего не вижу да откуда ты взялась? Ема? все это мы проигрываем блин вот это а, вот, скорее о! Серьезно? Фу, давай! Ты злюка! Ты какая культурная злюка! Одна меня ублюдка называла, это злюка! Где? Зачем ты это делаешь? Ты что закрываешь? Серьезно? Не-не-не! Зачем ты так сделал? Да где, иди сюда, давай воевать! Да иди сюда! Ты что, серьезно? Да? Ты меня убьешь! Да, серьезно? Да, холодно! Тихо! <связать> больно, больно, больно, больно, защищайся, Ты это. правда хочешь меня убить? Ну, да. Блять, блядь, открывай! Ну, жми, жми! Тихо, тихо, тихо! Вообще вот так наверное, понятно? Ты меня не любишь? Нет. Сорян. Я почти женатый человек. Да не-не-не-не-не-не-не, открой, открой, открой, открой, открой. Где рычаг? Всем остальным нравилось. Иди сюда. Хорош прятаться. Не хочу убирать. Ну, извини, пожалуйста. Ненавижу насекомых. А, ну тут завоняла, чтобы путь нельзя было. Да? Так, все. Ну, как минимум, э, сестры мухи нам больше не страшны. Это была последняя. И я чувствую, нас за это кое-кто. Леди Тиран. Нас э, за это не взлюбит. Опачки, патрончики. Кстати, патронов опять много. Ну, относительно. Пока опять банду вот этих бомжей не, не наткнемся на них. Так, а, тут что-то где-то было на какой-то полке, вот патрончики. Все, все, ну все, идем дальше. Зал, зал радости. Я даже боюсь туда заходить. Что радостного? Выносим все. А, очередная голова Маска радость Допустим Нам осталось еще Я знаю где еще одна маска, но я не знаю как ее достать Опачки. Да ладно, открывается Ателье Так, подожди, давай срез откроем сначала Или лучше не надо? Не, давай откроем блин. Мало ли пока На панике потом щемать Так, что по патронам Еще есть чуть-чуть? Блин, на дробыш вообще патронов не хватит. Ееес. Здравствуйте. И вот там что-то видите, болтается. Мишок какой-то. Серьезно, еще вверх. Давай по приколу. Да. Прикол, <свёк> а. <да. свёк> <Yeah. свёк> че Пусть прозвенят пять колокол. Блин. Пусть прозвенят пять колоколов в этом зале. Но один прозвенел. Один там, по-моему, болтается, да? Пусто-пусто. А вот <свист> не пусто. Так, один вон там болтается. Сейчас, а -а -а, сейчас, сейчас. Погибаю, серьезно. Блин, рано. Нафига я перезаряжаюсь? Во всякий случай правильно. Да блин, рано! так станет да блин не нет отсюда не поближе. есть так это второй серьезно а -а -а -а -а. это все <eraser> я думал тут как бы как бы еще ну ладно давай искать полков <waters> <back on the cat> Чёрт. М -м -м, вон еще один. вижу. Третий. А -а -а, третий. Третий, третий, третий. Серьезно, где еще? Не полку. Третий. Точно ничего нет. А -а -а, так, бляха муха. А где еще два? Третье. Написано в этой комнате. Головоломка. Да, все верно. Блин, ну давай еще посмотрим сверху, конечно. Нет, ничего. Это комната... Вон. Там не Николай. Не могу разобраться. Опачки. Третий. Вот тут, наверное, четвёртый. Вон что-то. Есть. Ага. И... Картина открылась? Где? Да. Либо... Тайный проход. Трава. Так, ладно. Что-то получается, куда-то идем. Сегодня вообще это серия загадок. Решаем загадки, чтобы нет. Резидент, это же половина резидента, это загадка. Смотрим. Новая какая-то часть замка. Угу. Блин, испугался, ладно, вниз не упасть. Серьезно, не достану, блин. А вот так, подожди, подожди, Нет, не достану. Ладно. Не знаю зачем. Пускай будет. Скорее всего, какое-то достижение. Чер разнесу, блин, этих патронов. Уши колоколы, блин, потратил все патроны. Мне как-то. Смотри, под 2 я Сейчас, подожди карта сокровищ мужик вставай вообще бесполезный. пачки пачки Ага. А -а -а. Опачки. Что-то, блин, все много всего. Да вообще, что за чердак? <с Cette> да. О! Oh. Говорят, где-то в замке лежит некий кинжал цветов смерти. Это средневековая реликвия, покрыта сочетаниями ядов из разных частей континента. Его якобы изготовили для убийства демонов и чудовищ. Звучит впечатляюще, но никто не знает, где он. Так давай найдем это. В чем проблема? У нас тут и демоны, и чудовища, и. Оо! Да? Класс. Ништяк. В смысле? Как нет места? Нет, так не шутили. Мы сейчас найдем место. Погоди, погоди, погоди, погоди, погоди. Как нет места? Ну ты что? Ты че? Как нет места? Сейчас все будет. Нет места, Совсем что ли? Нет места, блин. Я же говорил тебе, Итан, убирайся вы себя тут в чемодане, блин. Надо купить за 10 тысяч, знаешь, что было, М -м -м, чтоб место больше было использовать этот чемоданчик. И у меня, кстати, есть на нее патрончики. А -а -а, ну и вот что тебе места нет, Итан, ты чё? Ну ты что? Ну серьезно. И вот, ну, блин, место еще хоть это какого, хоть лопата. Ясно. Вот и все. Вот и все, блин, еще место, вагоны, маленькая тележка. Кстати, в этой части заметили? Кто знает? Закрыли снаряжение? Да. Да ты ч ⁇ блин, серьезно? В смысле нет мест. Ты ч ⁇ дурак, что ли? Ну, вот я сейчас ч ⁇ делал? Вот я сейчас чем занимался, я не понял. Я че, просто так это все делал. Ладно, давай по новой. Не понимаю, почему не получается. Ой. Пускай будет так. Почему? Вот почему нельзя удалить? Чего? Ладно. Вс ⁇ Вот. Отлично. Прекрасно. Одна а фигните гранаты, блин. Давай. Я их вообще. Да ну -мо, запутался. Uh, быстрый доступ, быстрый доступ, быстрый uh, доступ. Быстрый доступ, быстрый доступ. Все, вот так мне нравится. Вот! Вот, другое дело. Так, не больше. Так, садимся на чердак, выпаливаем леди Димитреску и все. И все. И конец игры. Всех выиграли, всех победили. Да это кто? Это что за демоны? Слушай, я здесь не... Нифига себе, крыша. Я вообще куда попёрся? Давай попробуем. Как она Не, ладно, не буду тратить патроны. Так, ну это вон зал внизу. Ой, зал этот. Сад. Подожди. Ты не торчи, ты меня... Напугать пугать пытаешься играть, вичка. А, здесь есть проход. Что, тихо, тихо, блядь. Так, ну они такие. А, нет, не такие. Тихо, тихо. вы серьезно. Умрите, пожалуйста падает падает фига тысяча с пор э, с врагов не давай все попробуем на того дергай есть есть за дышать дыхание да должно быть уберись уберись уберись так все убрал так ну присядь, ну пожалуйста. Ну ты бичу жалко что ли? Или ты присядь, ну давай, давай, давай, давай, давай, давай, да, молодец. Бум. И... Nice. Ну, О, да. Так, здесь можно быть пачки, патрончики. Не, не не я пошутил. Я не хотел. Пацаны. Ну, ну, да ты не кружи, блядь. Ой, блядь. Питят, вс ⁇ это надо. Да, блядь, что такое шострое, блядь. Хоти, хоти, хоти, хоти, хоти, хоти. Да нет. Кристальное крыло Так, вообще нам плохо У нас есть аптечка? У нас нет аптечки, серьезно а, у нас есть аптечка Блин, аптечек мало Я все потратил, блин Это Серьезно? Да? Это лифт на первый этаж, откуда я Да, серьезно и давай. Так, теперь вот так быстро. Хорошо. Так, пока <свистит> хорошо все идет. В этой серии мы много чего открыли. По сюжету, правда, мы не особо, но много Где про лазили, прошерстили просмотрели. Так. А -а -а -а Uh -huh. Так, извините. Да, серьезно! Я для кого-то патроны для этого делаю? Тут ты их просто так расстрелил. Что он с по деньгам, кстати? 6 тысяч. Мало. Мало, мало, мало, мало. Может, тех пацанов во дворе надо было завалить, тоже с них деньги бы упали. Ладно, мы к ним в любом случае... Еще... Да ну вы ч ⁇ да серьезно, да сколько можно, блин, идти отсюда. Блин, блин, у меня, уже... а меня патронов-то нифига не осталось. <клёвый> <О>! <клёвый> гаси, гаси, гаси. Давай. Где, где, где? Коси, коси! Убивай, убивай, убивай, убивай! О, так. Не было бы нажав вообще все патроны бы потратить. Вообще все. Блин. Так, и чем это нам дало? Я же зачем-то сюда пришел, блин. Просто ж повоевать. Ну серьезно. Ты вот на крышу залез. И. а, -а, -а. И. Вау! 250. а а, -а. Что-то много аккой, ладно. Ну блин, нашли куда идти, нифига себе. Так, мы... А, мы же ищем еще маски. Не маски, а голову, чтобы выбраться из замка. А, нет, я убил его. Вот с него деньги упали, Который наверху был, Вот здесь сидел. Мы откуда пришли? Оттуда откуда-то? Дайте, дайте мне патронов. Нафиг Ох. на ваши деньги. Да не этих же, на пистолет, на дробовик, блин. Ну серьезно, блин. Че это? Хватится. Поехали. Опа-на. А вот и голова. Кстати, значит нам всегда надо было... Ой, ну хорош. Ну хорош. Ну, куда это идет На всякий случай сделаем так не закрыли я знаю где еще одна голова но как ее достать я не знаю я не понимаю что туда надо так ну, я надеюсь она меня не найдет так ну по идее по идее это срез ну, давай им воспользуемся как раз сейчас спустимся к нашему пухлому другу и посмотрим, может что можно продать, купить, как раз там я же там что-то собрал крылья, ноги, головы. Что я как-то Так я же правильно? Оттуда? Да, да, мы вернулись. Вестибюль. Наш другу здесь. Все, пойдем. Ага. Тупица! Что толку бегать, если тебе не выжить? <сёк> Серьезно? Нет! Не попадешь, не попадешь, а попадешь! Жизнь беги, беги, беги это! Беги, беги, беги, беги, беги! Куда бежать? Куда бежать? Сюда, сюда, сюда, сюда! Подожди, не сюда? Нет, сюда, сюда, сюда, сюда, все, все, все! Друг! Благодаря вашей поддержке я расширил ассортимент услуг. Я очень. Заходите. Это. Ой, так. Кошелек Герцаря, так А, кристалла Это просто типа реликвия Кристальное чудовище Кристальное крыло Ой, то еще чудовище, череп Кольцо, лазурное око Подожди, это не квестовый предмет Ты хочешь сказать? Вот эти все артефакты Это просто тупо, чтобы деньги Копить или они для чего-то Нужны, отмычку продать, нет Отмычку я не продал. Uh, так, подожди. это было интересно, можно ли их... Интересных приключений. Спасибо. Вот, я хотел что посмотреть. Uh, изучить. Нет? Ну, серьезно, я думал, их можно собрать в одно большое, типа, это тело, в туловище и с этого что-то получить. Ну, Ищите что, конкретно? Дать имею в виду. Ну, нет, так, нет, тогда давай... Uh, пофиг я не знаю, если есть возможность продать, то нахер они нужны, они, наверное, особо и не нужны. 19 тысяч вот получается, давай. Да. Не нравится. По мне так. Честная цена. Да. Вполне себе. Продано, продано, продано. Все продано. Так, давай возьмем вот этот чемодан. Что вдруг мы еще какую-то оружку найдем, хотя я не уверен. Ну, блин, ну... А -а -а. вы это 18 тысяч остается. И. Нет значит, задачи важнее, чем добыча товар. Мы можем. чего важнее. Улучшить оружку. Боезапас. но это меньше перезаряжать надо будет. Ну, это конечно. Давай. тысячи. Давай вот боезапас улучшим. <смех> вот два патрона. Нахер это всего. Перезарядка на... <смех> на 2 миллисекунды быстрее. А, нет, ну нафиг. Особо, я думаю, это нам не поможет. Тут у нас что, боезапас на два патрона? Ну, блин, у меня столько патронов на дробовик обычно не водится. А, по перезарядке тоже особо как бы... Нет, они быстро. А вот тут, кстати, на соточку урон повышается. Ага. Блин, ну я не думаю, что мы снайперкой особо часто будем пользоваться. Поэтому... Даже не знаю. А, давай тогда я куплю наверное патрончиков или а, модуль для пистолета, значительно увеличивает боезапас. Кстати, и крафтить патроны, да. А это что дает? Модуль для ружья значительно увеличивает скорострельность. Опачки. Давай я возьму вот это. Сможете выкашивать толпы? Отлично. Толпы, да, толпы. Так и давай пару аптечек купим. А одну всего можно купить серьезно? Не стыдно, давай. Благодарю за паку. Ну давай можно сдать вот купим этот пофиг. чем покупаем? Интересных приключений. А спасибо. Так давайте сохранимся. А -а -а. Ух так. Uh, не знаю, есть ли смысл uh, сейчас куда-то идти. Может, сделать эту серию чуть поменьше. Ну, до 40 минут чуть-чуть не дотянули. Давайте, наверное, так и сделаем. В следующей серии мы, получается, попробуем uh, от открыть ту четвертую голову. Uh, и. Ну, вставим, получается, и должны покинуть замок. Слышишь? Цук. Стоит возле двери, королит, на... она... Тебя, она тебя боится, да, друг? Боится? Денег тебе должна. Ладно. А, так, ну давайте тогда на этом закончим сейчас. А, в следующий раз тогда... Как я и сказал... Возьмем последнюю голову, попробуем понять, что с ней делать, вставим все и покинем этот замок, я думаю, блин, уже должен быть хотя бы в следующей серии у нас босс батл. а то что-то нету, нету, нету, нету, нету, а потом раз всех боссов тебе подряд, просто всех нафиг, и Димитреску, и этого магнета, господи, как его зовут, Там... Гайзенберг, нет, или да? Матерь Миранда, там Кукла какая-то маленькая бегала Кто там еще? Волки, оборотни Дед Мороз, все вот, все будут В кучу тебе подряд, просто К ряду, вот, по, по очереди будут подходить И будем их выносить Все, а, значит На этом закончим тогда а, Всем спасибо за просмотр И всем пока-пока